Итак, если говорить о психическом строении мужчины и женщины, то э, различия колоссальны, фактически характер мужчины и женщины прямо противоположен. И это дает очень большие затруднения в отношениях, потому что э, с точки зрения понимания очень трудно понять, почему мне такой идиот достался. Ну, то есть часто бывает так, что женщине очень трудно понять. Вот Олег Геннадьевич говорит, что два скоба, муж и жена, одна как бы. Ну, я не пойму, в чем как бы, у нас с ним схожесть. Я такая активная. Все как бы на мне держится. Вот. Я такая интеллектуальная, разумная. А он такой мне достался, такой. Мули не нервирует меня. Ну что же Но такое за ерунда какая-то. Ну как, какое здесь соответствие? А? Вот соответствие такое, что если мужчина очень ответственный, сильный, с сильным таким болевым характером, то женщина, если он рождается в женском теле, то у него характер будет мягкий и покладистый. Если женщина имеет очень сильный, такой стойкий, непреклонный характер, то в мужском теле у нее характер будет мягкий и покладистый. Поэтому в данном случае соответствие. У меня, допустим, я очень активный по природе человек, такой энергичный, не устаю. И у меня жена такая, она очень медленная такая и всегда устает. И я думал, ну где же здесь гармония? И я в одном трактате, есть Лао такой китайский, мудрец. И у него есть трактат, который как раз описывает различные соответствия. И я там увидел вот эти соответствия между мужчиной и женщиной. Быстрый — медленное. Медленный — быстрое. Спокойный — беспокойный обидчивый, гневливый Там и так далее. То есть соответствие означает по наоборот. Вот женщина, допустим, она такая как бы мягкая в общении, не... если кто-то что-то скажет, она просто сама обидится, ничего не скажет, какой ей муж достанется. Все наоборот. То есть... <связывая> очень активный, гневливый. А? Это называется гармония. Но когда люди отрабатывают карму, они отработали карму, то есть у них нет экзаменов уже больше в этом вопросе, то они могут быть оба чуткими. Чуткими и заботливыми. Мягкие характерами, Или оба сильные могут иметь характер. Понимаете, там нет что делать. Это, в этой сфере уже все сделано в судьбе человека. Ему нечего там делать. Допустим, можно также предположить верующий, не, обычно Верующая, неверующий. Гармония тоже. Женщина очень верующая, склонна к вере. Мужчина какой-то остается в плане веры. Туповатый. Это гармония или нет? Получается, Получается гармония. Ой, То есть идея в чем заключается в том, что семейная жизнь предназначена для сдачи экзамена, чтобы вы поняли. И самое сложное понять... Э, вот... В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Но самое главное понять соответствие. В чем соответствие заключается? В чем гармония? Очень трудно понять. Когда человек понимает, что это соответствует одно другому, тогда он спокоен в жизни. Вот, допустим, почему он смотрит постоянно на женщин, на других? Я ведь не смотрю на мужчин. Где соответствие? Где соответствие? Вот в чем они одинаковы? А все а двоим-то смотреть. Все двоим смотреть. Нет, есть один недостаток. Один и тот же недостаток характера. В чем проявляется ее недостаток характера, если он смотрит на других? Да, сомнения, правильно. Она считает, что она могла бы себе и получше найти. Когда она замуж выходит, думает, ой, я бы себе могла и получше найти. Зачем такого дурака нашла себе? Когда она так считает, то он будет смотреть на других. Если она считает, что вот это мой человек, и лучше я себе не найду, вот это тот, который мне сужен, и Все, мой человек. Будет он смотреть на других? Не смогет. Не смогет. Потому что эта сила женская, вот эта верности будет держать его. Ему очень трудно будет стыдно смотреть на других, когда жена вот так настроена. А? Так, давайте рассуждать. Ага. Так, вот интересно, давай. Ну? У вас был первый муж, гулящий. Да. Но вы в него верили, да? То есть вы считали, что вот это мой единственный, вы полностью верили в семью свою, и в нем не сомневались никак. <смех> То есть, вы хороший, а он плохой? Он гулял, но вы в нем сомневались или нет? Вы и сейчас в нем сомневаетесь, понимаете? Вы и сейчас считаете его, блин, зря за него замуж вышло. Так я об этом и говорил. <смех> считала, считала. Сто процентов. Ну, понятно, когда выходила, вот в первые дни, да, не считала. Это понятно. В первые дни никто ничего не считает. Первая любовь моя земная, Утро мои глаз. Знаете, совсем другое. Мы говорим, это влюбленность. Глаза слепые, ничего не видит. Ах, мамочка, на саночках каталась я везде. Подключалась колюшкой на свое ягорюшка. Ах, мамочка, зачем? Мы не говорим об этом. Мы говорим о жизни уже. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Стали жить поживать и добра наживать. Все, тю-тю. Когда люди познакомились, уже встретились, Змей Галюнича победили. Дальше историю умалчивает, что было. Сказки конец, что слушай, молодец, точка. Что было дальше, никто не говорит, потому что это уже не сказка. Сказка заканчивается на этом. Первый. А это не привычка. Это уже, понимаете, привычка — это что такое? Это вот лошадь, она едет в одну сторону, да, привыкла ездить по одной колее. Хозяина нет, она тоже поехала туда же. Так у мужчины, понимаете? Мы не говорим о поведении человека. Мы не говорим в данном случае именно вот об этом... Ну, то есть смотреть на девушек или не смотреть. У него будет склонность. Но если вы противопостоите свои силы, потому что у вас тоже будет склонность сомневаться в нем, всегда оставаться. Но если вы, вы говорите, если я сделаю это. Если сделаете, то да, вы победите. Вопрос, делаете ли? Потому что желание сомневаться будет оставаться постоянно. Вы только его увидите, думаете, как же не сомневаться в таком. Понимаете? Ну, то есть сила на силу. Допустим, если я не буду обижаться в отношениях с мужем, будет ли он гневаться? Конечно, нет. Почему он гневается? Потому что вы обижаетесь. И почему вы обижаетесь? Потому что он гневается. Если я стану хорошей, будет ли он хорошим? Да, он будет хорошим с вами в отношениях. Но свою карму плохую он может отрабатывать с кем-то другим, с вашим ребенком, допустим или с мамой со своей, там неважно. Важно то, что тенденции остаются. У вас же тоже была тенденция быть обидчивой. Взяли и стали не обидчивой. Он с вами будет вести себя без гнева уже. Это факт. То есть карма побеждается внутри семьи с одной стороны. Один человек победил карму, второй уже с ним не может действовать в ключе этой кармы. Вот, допустим, мужчина в одном браке был гулящим, Потом ему досталась девушка, которая победила в себе эту судьбу. Она верна своему мужу, даже гулящему. Все ему уже гулять практически невозможно. То есть он не сможет, ему очень тяжело. То есть, понимаете, эти соответствия, когда преодолеваются с одной стороны, вторая сторона уже ничего не может сделать. Просто поймите такую вещь, о чем я сейчас говорю, что обычно в семейной жизни... Недостатком близкого человека придается в тысячу раз больше значения, чем своим в этих соответствиях. Вот допустим, «Ну и что я чуть-чуть обидчивая?» Вот он гневливый, так гневливый. Понимаете? То есть вот твое чуть-чуть обидчивое — это то же самое, что у него вот, много гневливости. Просто в себе это очень трудно понять. Вот женщина вообще не считает, что обидчивой быть — это что-то плохое. Ей даже нравится. Она говорит, «Да, я обиделась». Ей это нравится, она считает, что это хорошо она обиделась. Так? А мужчина, а мужчина говорит, что мне не гневаться? Я же мозг!» Понимаете, он тоже считает, что нормально, что он доказывает свое мнение, гневается. То есть, ну, Видите, каждый превозносит свои черты характера. Поэтому очень трудно строить отношения, потому что кажется, что тот человек, который близкий, делает что-то не так. Это гораздо хуже, чем то, что я делаю не так. Больше того, мы даже и не знаем, что мы не так делаем. Часто мы даже этого просто не понимаем. Нам кажется, что это невозможно. Что я делаю, что-то не так. Я нормальный. Какое средство от гнева и обиды? Так? Какое средство? Лекарство от гнева и обиды. Иметь старшего в жизни. Старшего. Нефобида это свойство э, гордости. Это, это связано с разумом. Нефобида связана с разумом. И признак, почему человек обижается и гневается, это гордость разума. Если у человека есть старший, то само наличие старшего усмиряет разум. То есть есть старший, разум уже спокойнее становится. Допустим, в присутствии старшего ты уже не будешь гневаться. И обижаться. Ты будешь вести себя очень деликатно, смиренно со всеми. А если твой старший находится в сердце постоянно, тогда в этом случае вообще ты будешь спокойно на все реагировать. Это другой вопрос. Мы сегодня говорим не о воспитании хороших черт характера. У нас сегодня обзорная лекция, которая показывает, куда мы попали. Часто человек доживает до 30 лет в женском теле и не может понять, куда он попал. Потому что, ну, женское тело и женская психика, она имеет свои, свои особенности, но часто мы с прошлой жизни несем вот этот шлейф своего характера и не можем никак понять, куда я попал. Или мужчина, допустим, ему надо мужиком быть, там надо достигать как бы своих успехов в жизни, побеждать судьбу, а он такой, как ватрушка, ходит такой. Не знает, куда он попал. что это он уже мужское тело вообще-то, а не женское. Надо аскезу совершать. Понимаете, то есть... Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что мы сейчас должны определиться, кто я, в каком теле я нахожусь. Я душа, это факт, но мне жить в этом мире, если я хочу жениться, хочу замуж, хочу в семейных отношениях какие-то строить отношения, я должен понять, куда мне развиваться. Вот, допустим, если мужчина очень ленивый, может он в семейной жизни жить в семье или нет? Ленивый мужчина. Нет, он не может. Может ленивый жить мужчина в семье? Поднимите руку, кто считает, что может. Кто считает, что не может. Мужчина может жить ленивый в семье, но ему будет очень хреново. И фактически это будет уже не жизнь не и не семья. Мужчина должен быть аскетичный, то есть он должен быть не ленивым. Лень ⁇ это не мужская черта характера. То, о чем мы сейчас говорим с вами. Теперь, женщина может быть ленивой в семье? Вполне. Любая женщина, женщины, кто из вас не ленивая, поднимите руку. Ты уверена? А? Как? Нарабатывает. Спасибо. Женщина, если она не ленивая, то это ей мешает жить. Женщина должна быть расслабленной. Что такое красота? Красота это что такое? Это что такое мягкая, обтекаемая Такое ленивая в том числе чуть-чуть ленивая мы пойдем в кино или нет сам решай можем и пойти если захочешь что ты меня спрашиваешь знаете женщины два главных места есть в квартире какие Кухня и кровать. Когда женщина попадает на кровать, как она себя ведет? Мужчины <свят> мужчина <свят> <свят> <свят> Не знает, как женщина себя на кровати живет. Очень хорошо ей на кровати. Очень комфортно. То есть ей больше никуда не надо. Она попала куда надо, все. На кровать. Так? То есть женщина может жить на кровати, понимаете? Мужчина может жить на кровати? Если мужчина живет на кровати, значит он не мужчина уже все. Он, значит, уже тетю, Теряет себя человек. Женщина, когда живет на кровати, это нормально? Нормально? Для женщин нормально. А это ее место для жизни. Кровать. А мужчина это место, где он <как> встал, пошел. <как> место, где он отдыхает от жизни. Женщина живет на кровати, мужчина отдыхает от жизни на кровати. Чувствуете разницу или нет? Поэтому кровать, кому должна принадлежать в доме? Под кого кровать делают? она такая, квадратной формы имеет такие. В доме кровать такая. Матрас полосатый такой. Или нет, или она такая вся кровать. Ну да. И все остальное тоже. Дом энергетически принадлежит жене. Все, что связано с домом, все, где, мы, где человек живет. Там все имеет женскую энергию, женскую природу. Шторки не с флажками. Они вот такие. Такие. Обойки тоже с цветочки. Причем как же не нравится. Допустим, мужчина решил сделать жене подарок и купил шторки. Что будет дальше? Они повисят неделю, потом неожиданно их исчезают и весь. Вешаются другие. Мужчина может что-нибудь под себя в доме сделать, нет? Сарай можно, да. Гараж, гараж, гараж. Гараж он может сделать под себя. Но женщина туда не заходит в гараж никогда. Это страшно для нее туда заходить. Если дом большой, у мужчины может быть свой кабинет. Но порядок там наводить все равно жена будет. Если он там расставил все по-своему, приходит, все равно все расставлено по-другому уже. То есть все равно жена там метит территорию по-любому. То есть она, она не даст ему свой порядок там устанавливать в кабинете своем. Итак, все в доме принадлежит жене. И это хорошо. Мужчина приходит, так как везде женская энергия, это его расслабляет. Так как он напряжен, он устал, от аскез, пришел домой, его расслабило, ему хорошо там стало, так? Но бывает так, что у жены, часто так бывает, что у жены плохое настроение. Это значит, что все в доме имеет плохое настроение, все полностью. Потому что она держит своим настроением весь дом, всю энергию в доме, женщину. Под себя все делает. Поэтому она, чтобы усилить свою энергетику, она э, ароматы разные по дому распускает, цветочки везде ставит. Она как бы создает свою атмосферу, усиливает ее разными предметами. Вот представьте, мужчина в доме начинает везде брызгать одеколоном мужским. Что будет дальше? Война начнется, но женщина будет своим брызгать сразу не даст этому запаху распространяться по территории. Ну то есть мужчина приходит домой и там ему ничего не принадлежит. Он работает, зарабатывает деньги, приносит домой, и все деньги растворяются в идеях жены. Но бывают такие ситуации, когда мужчина приходит домой, и у жены плохое настроение, и тогда отдыха в доме нет. Что тогда делать? Ну, обычно так и делают. Мужчина идет в гараж, если есть гараж. Если нет, он в сарай или к другу или еще куда-то. Но есть получший способ. Обязательно в доме должен быть алтарь. И мужчина не должен думать, что женщина ⁇ это главный объект его жизни. Люди имеют кроме характера еще эгоизм и карма. вот эти две вещи которые портят нам жизнь поэтому мужчина не должен никогда думать что жена постоянно должна иметь хорошее настроение женщина не контролирует свое настроение оно у нее меняется как волны в реке то хорошее то плохое И она с этим ничего не может сделать вот поэтому мужчина когда у жены плохое настроение он должен думать о Боге это время начать заниматься духовной практикой с жены переключиться на бога в любой момент человек должен это делать потому что если он упустит этот момент то начнется скандал как это начинается очень просто мужчина подходит к женщине и говорит ты что такая надутая она говорит я тебя трогаю я сама по себе надутая нормально у меня все хорошо это ты меня трогаешь да, часто женщины, они не чувствуют свое плохое настроение. Они считают, что они находят. Смотрите, какая система. Женщине очень трудно вообще в принципе почувствовать свои недостатки. Потому что у нее центральный стержень очень плотный. По этой причине она и красивая женщина, что она не чувствует своих недостатков. Поэтому, когда, допустим, у женщины плохое настроение, она сразу в 5 секунд находит, что причина это мужа на самом деле. Это у него плохое настроение, это он пришел с работы как скотина, напряженный. Я вообще тут ни при чем. Она даже не замечает в себе вот этого фона тяжелого, плохого. Мужчина должен это понимать. Он должен понимать, что женщине очень трудно заметить в себе недостатки. Очень трудно. Но она легко их замечает в себе в присутствии старшего. Женщина, когда не в ситуации находится, она легко понимает что вот я виновата в этом, в том. Ей легко, не в ситуации легко заметить недостатки свои. В ситуации практически невозможно женщине заметить свои недостатки. Очень тяжело. Мужчине всегда одинаково. Какие-то недостатки он себе знает и всегда замечает. Какие-то он не знает и никогда не замечает. Хоть в ситуации, хоть не в ситуации, хоть в присутствии старшего, хоть не присутствии. понятно система, да? Вот эта система, она дает возможности влюбляться также. Потому что женщина, она когда смотрит на себе, на себя в зеркало, она смотрит и думает, Господи, какая я хорошая. И кому это я достанусь? Неужели этому дураку? Так или нет? Нет? А как? Как женщина себя в зеркало смотрит? Какая дура. <смех> Первая часть без, без, без вопросов, да? Вот, ну то есть женщина, она видит свою красоту лучше, чем мужчина. Она оценивает себя лучше 10 раз, чем все окружающие. Женщина хорошо знает свою красоту любая. Она себя оценивает 10 раз лучше других. Поэтому она красивая. Женщина, которая не видит себе красоту, некрасивая. Женщина должна, которая чувствует, что она некрасивая, она должна учиться видеть в себе красоту. Понятно? Система? Мужчина видит в себе красоту или нет? Оно ему надо, ему не надо. Да? А, вы просто так это сели, да, я понял. Ну ладно, у нас нормальная лекция течет. Правильно все, в правильном русле. Итак, движемся дальше. Да? Выбрали один нечистый вариант. же это Да, да, да. Это не смешанный, это называется перевернутый вариант. Смотрите, то есть мы говорим сейчас о том, что является правильным и комфортным, потому что бывают неправильные и некомфортные вещи. Допустим, женщина может поменяться с мужем. Это означает, что река потекла не в то русло. И мужчина тоже может поменяться женщина, это значит, что берегаться всем тютю. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что когда женщина становится берегами, а мужчина рекой, такое тоже бывает. Потому что мы меняемся тела, тела меняем, у нас иногда женщина живет, иногда мужчина. То есть человеку очень трудно понять вообще, в каком он теле оказался иногда. И бывает так, что женщина ведет себя как мужчина, мужчина как женщина. И обычно это тоже гармония. То есть, если, допустим, такая ситуация сложилась, что женщина много работает, мужчина ленивый, женщина имеет твердый характер, мужчина мягкий, женщина любит на работе оставаться, мужчина дома. Вот, женщина, допустим, гневливая, мужчина обидчивый и так далее. Женщина не имеет лени, мужчина ленивый рядом с ней. Ну, то есть, бывает, что они переворачиваются местами. Это тоже нормально. Это тоже совместимость. А? на одном человеке, он как бы проявляет и... не мучить а вот как бы... Ни рыба, ни мясо, то есть. не рыба, ни мясо. Это плохо для мужчины. Мужчина не должен быть перевертышим, он должен быть стабильным всегда в психике. Надо тренировать себе стабильность. Если мужчина не рыба, не мясо, значит, будет женщина, будет рыба и мясо. У него жена такая достанется. И это тоже будет гармония. Это тоже будет гармония, потому что в этом случае им надо двигаться в одном направлении. То есть женщина должна стать мягче и должна потечь, она должна быть как река, у ней настроение может меняться, а мужчина должен стать устойчивым психически. Ну то есть понимаете, что и бывает другая гармония, когда люди меняются местами, это тоже гармония. Если женщина очень, как бы такой имеет мужской характер, потому по как я описал, она не должна ждать, что ей достанется мужчина также с мужским характером. Это невозможно, просто в принципе невозможно. Мужчина с мужским характером, она рядом с ним даже дня не проживет. Если женщина мужской характер, она с каким мужем рядом может жить? мягким покладистым таким как бы все все будет хорошо мы хорошо все будет хорошо понимаете тебя все будет хорошо иначе невозможно гармония просто невозможно то есть гармония всегда между мужчиной и женщиной есть надо ее понять если вы вышли замуж чувствуете что вам тяжело или женились чувствуете что вам тяжело Причина, первая причина, вы не знаете, что происходит, нужно знание, не хватает знания. Второе, что вы не понимаете, что в семейной жизни всегда тяжело, всегда тяжело. Не надо думать, что когда-то бывает легко вообще в принципе.